Всем привет! Я записываю второе видео из серии "Как преуспеть в MLM-бизнесе, с чего нужно начать и что конкретно нужно делать". В первом видео я записывал, как первое видео на тему, как составить список контактов. Сегодня мы поговорим о э, работе с возражениями, потому что очень многие новички, приходя в MLM-бизнес, сталкиваются с возражениями, и с ними нужно просто правильно поработать, и у вас появятся и новые партнеры. В бизнесе, и вы начнете зарабатывать с первых дней присутствия в этом прекрасном бизнесе. Итак, есть такая книга «Мастер работы с возражениями» Александр Бухтияров. Вы можете купить эту книгу в любом магазине. Вы можете найти ее в интернете, в электронном виде, скачать, прочитать. По-другому ее еще называют «Бронежилет». И наша задача, ваша задача одеть этот бронежилет на новичка, который пришел в этот бизнес. И чтобы он не получил много травм, чтобы его здесь не побили сильно те люди, которые будут возражать. Оденьте бронежилет, обезопасьте новичка, чтобы он не расстроился, не ушел за один, два, три дня, когда он обратится к людям со своим предложением, а его, не дай бог, возьмут и замочат. Я шучу. Итак, прочесть, прочитайте эту книгу «Мастер работы с возражениями», и вам откроется видение, как нужно разговаривать с людьми. Составили список, и дальше вам нужно прочесть эту книгу. В самом начале, когда я пришел в этот бизнес, я открыл эту книгу, и я понял, что... Наш бизнес очень простой, э, здесь очень легко работать, если ты э, понимаешь, как нужно разговаривать с людьми, как правильно отвечать на возражения. Потому что я э, вот скажу из практики, э, когда я общаюсь с людьми, э, ни один человек мне не говорит, нет, мне деньги не нужны, нет, мне не говорят, что мне не нужен второй источник дохода. Люди не говорят, что им не нужна дополнительная квартира, машина, ну и так далее. Я сталкиваюсь только с возражениями людей. И общаясь с людьми, вот статистика, общаясь там 5-6 человек, переговорив с пятью-шестью человеками, один мне говорит: да, мне интересно, меня интересует этот бизнес. Если же у вас статистика другая, если вы разговариваете там 10 человек, 20 и у вас э, люди не приходят в бизнес, не подписываются, значит э, у вас нет каких-то аргументов, значит вы неправильно работаете с возражениями. Я сейчас не буду пересказывать, что написано здесь в этой книге, здесь очень много ответов на возражения людей и нужно просто прочесть и изучить и тогда можно выходить э, на тропу предложений, общения с людьми, в следующих видео я буду записывать, как нужно обращаться, как делать предложения. Вы подписывайтесь на мой канал, получите много информации. Я делюсь практическими знаниями, то, что я испробовал на себе, то, что я конкретно делал в этом бизнесе, придя в MLM и... Я даю пошаговую инструкцию, что меня привело к этому успеху, к своему результату. Итак, прочитайте эту книгу и дайте своим знакомым, потому что без этой книги ну, очень тяжело придется, потому что когда вы начнете общаться с, со своими знакомыми, с незнакомыми людьми, вам придется работать с возражениями. И насколько вы станете профессионалом в работе с возражениями, такой будет ваш успех. Поэтому второе задание. Прочитайте книгу, еще раз показываю, «Мастер работы с возражениями». Найдите в интернете. И поработайте со своим спонсором, либо с партнером в своей команде. Отработайте эти возражения. Обычное возражение «нет времени», у меня, нету, «у меня нет денег для того, чтобы начать бизнес», «это не для меня», «это, наверное, сетевой маркетинг», «а это гербалайф, наверное», «а я уже, наверное, опоздал», «нужно было начинать этот давно бизнес», ну и так далее, и так далее. У людей дни возражения. И вы, когда вы прочтете эту книгу, вы поймете, как правильно отвечать на эти вопросы. Вот и все. Все очень просто. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, которые хотели бы вы получить ответы, что у вас не получается в этом бизнесе. Я с удовольствием отвечу вам и дам рекомендации. Все, Желаю удачи, всем пока-пока.